Даже говорить запрещают. Да? Я тебе принесу хлеба. И пиво, и пиво. Все, сейчас. <плес> сейчас, так... <плес> Друзья, привет. С вами я, Любовь Мир Борода. Начну с того, что некоторые подписчики на этой неделе стали задавать мне вопрос, а где же влог? И да, признаюсь, я пропустил эту неделю и ничего не выпустил а, на это есть несколько причин а, Первая из которых а, просто отсутствие какого-то интересного материала а снимает лайфстайл типа вот друзья я проснулся чищу зубы <пух> одеваю штаны сру моюсь и иду покупать себе еду а, мне неинтересно вторая причина это анализ некий анализ такой моего видеоконтента. контента когда я посмотрел статистику просмотра моих э, влогов и статистику просмотра просмотров э, инструкции по плетению э, я понял то что инструкции смотрят намного лучше и ждут их вот причина третья я отдал свой macbook на апгрейд для того чтобы поставить туда несколько э, полезных вкусняшек для более удобного и скоростного, так сказать, кривого видеомонтажа. Поэтому, не имея под руками машины, на которой я буду монтировать, я посчитал, что снимать что-то не особо как бы, цепляющее перед тем, как я скоро поеду в другой город, и там будет что-то поснимать. И я еду в Киев, еду на несколько дней, потому что в Киеве меня ждет несколько интересных фестивалей. Это фестиваль Old Car Land, фестиваль ретро-автомобили и старинные различные техники. Это фестиваль Ретро Круиз, это фестиваль Рабили Выбух, который идет три дня, где будет море Кабили и Сай, Кабили Музыки. И это день рождения группы Сакира Перуна, которая празднует свою девятнадцатую весну, вот, на которой я обязательно буду присутствовать. Соответственно. Все эти четыре мероприятия я намерен посетить и все вам показать. Немножко о Николаевской движухе. У нас вчера прошел футбол, состоялся величайший матч. Это был Кубок Украины, полуфинал. Это был полуфинал Кубка Украины, где встречались две команды. Это Динамо Киев и наш Николаев. А такое в Николаеве случается практически не случается. Поэтому хочу вам немножечко показать, как это было. Привет. Привет. Привет. Привет. Чего вы не заходите? А я свету жду, взял я пиво, с а пивом не пускают, а пиво Мы проиграли со счетом 0-4, но этого исследовало ожидать, где Николаев, а где, собственно, Динамо Киев. Но сам факт понимания того, что Киевская Динамо в качестве гостей приезжали играть на наш городской стадион, автоматически делает это мероприятие неплохим праздником до нашего города. В общем, мы решили поехать с Женей куда? В Зачем? К друзьям загонять на концерт, на выставку. кто нас провожает? -то? Мама! Ну что, ребят, мы в Киеве. Ну что, ребят, мы в Киеве.